Вся эта странная история началась вот с этого заброшенного дома. Его прежний хозяин так и не продав его, хотя попросил просил немного, всего-то 200 гривен. Жена покойного объявила другую цену и захотела продать дом за 2000 долларов. Покупатели над ней смеялись, так как дом без газа, Хотя у всех в селе он есть. Без колодца, без света. А земля в один гектар не приватизирована. Сам дом покосился. Веранда обрушилась. Крыша поехала. Тихо шуша шифером. Отдаленность от областного центра и районного где-то 25 километров. Автобус ходит два раза в неделю. Это рухлетний находится в селе Руденька по улице Ленина 13. Землеустроитель сельского совета ходил и упрашивал людей взять под огород участок земли, что при этом доме, и платить и налог на землю, всего 13 гривен в год. Видимо районные власти обувают председателя сельсовета за разведение пустырей. А чтобы не шить владельцев земли, нужно отбирать участки в судебном порядке, а с этим позиция и не хочется. Этот участок домовладению дал колхоз «Красная заря» и пользование, еще при советской власти. Смешно, конечно, сказано, но советская власть и ныне существует, так как органы местного самоуправления сейчас тоже называется «Советский». Чтобы продолжить свой рассказ, я вынужден скрыть свое лицо. Позже вы сами поймете, почему мне приходится это делать. В конечном итоге этот дом в селе и даром никому не нужен. Однако, летом 2013 года приехал на иномарки в село какой-то мужик и постучал у ворота моего дома, который как раз по соседству того заброшенного. Этот человек спросил меня, где улица Ленина 13? Я ему кивнул на двор напротив, и он пошел его осматривать. Потом он вернулся, очень мрачный, и мне показалось, что он вытирает слезы. Этому мужику приблизительно лет 45. Он высокий, спортивный. С короткой стрижкой, брюнет, выбрит до синевы, прилично одет, при галстуке, в сером костюме. Был он какой-то рафинированный. но руки дорогие часы и перстень с черепом. Я глаз не мог оторвать от перстня, так как его глазницы сверкали бриллиантами. Я даже подумал, что он какой-то олигарх. Но потом засомневался, так как он был один и без охраны, хотя джип был громадный, как боевая машина пехоты, и с затемненными стеклами. Может, внутри кто-то еще сидел? Мне было как-то не по себе в присутствии этого пришельца. Его появление в нашем захолустье выглядело как-то нелепо. Я смотрел на него скрываемым любопытством, а он, как бы читая мои мысли, сказал, что он бизнесмен из Киева, ищет земельные участки и поит. Бизнес у него такой, маклерский. Просил подсказать, где еще есть пустующие дома. Я ему дал наводку, и он вот уехал. Вечером он опять ко мне явился, сказав, что не успел все участки осмотрел, и попросился на ночлег. Пообещал хорошо заплатить. В селе раз в сто лет выпадает такая удача зарабатывать на голом месте. И, естественно, я согласился. Хотя было странно, что он такой весь из себя соглашается на такие дремучие бытовые условия. Теперь думаю, может зря пустил его в свой дом Появление этого чужака в нашем селе привело к неожиданному изменению жизни всех его жителей с непредсказуемыми последствиями.